Всем привет, с вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня, сегодня я хочу с вами поговорить о том, что такое человек, кто такой человек вообще. Это венец творения или же это биоробот, абсолютно программируемый. Начнем с венца творения? если бы человек был венцом творения, то вряд ли мы бы сейчас с вами наблюдали все то, что происходит на нашей планете. Более того, если изучить все это более детально и глобально и глубже, то станет ясно, что история человечества циклична. То есть просто меняется декорация. Да? И если мы говорим еще раз, допустим, что все-таки давайте поверим, что человек это венец творения, то очень странно тогда, почему он уничтожает сам себя. И очень странно, почему он уничтожает все вокруг. А второй вариант, это то, что человек это просто биоробот. Программируемый биоробот. Ну, давайте посмотрим, какие черты у биоробота. Ну, во-первых, мы все одинаковые. С точки зрения того, что у нас руки, ноги, там все реакции и так далее. Да, мы все одинаковые. Как под копирку. Понятно, что отпечатки пальцев у нас разные, и там цвет глаз, там как у меня, ни у кого больше нет. Но именно в таком вот тонком смешении. А второе мы все хотим одного и того же то есть мы все хотим счастья здоровья любви процветания денег хорошее потомство вкусно сладко спать двигаться по жизни путешествовать иметь хорошие счета на банковский да там в общем то как-то наслаждаться этой жизнью или же ну, делать ее более комфортной для себя и своих детей детей да то есть в нас прошита вот эта вот система воспроизводства. Это же, ну как же, если биоробот не будет себя воспроизводить, то где мы возьмем эти тела, чтобы управлять, да, соответственно. Поэтому биоробот должен себя воспроизводить абсолютно естественным образом. А дальше, да, каждый из нас с вами хочет чего-то добиться и как-то реализоваться в этой жизни, быть полезным этому обществу, этой планете и так далее. То есть, и я не встречала еще людей ни одного, кто бы не хотел, собственно, есть, пить, спать, кто бы не хотел быть счастливым. Да, есть травмированные, которые действительно уже не хотят жить и так далее, но я сейчас не об этом. Я говорю об изначальном человеке, которого вот так вот рождается. Да? То есть у него все это базово заложено абсолютно одинаково. Через что управляется биоробот? Первое ⁇ это эмоции и чувства, второе ⁇ это язык, культурная принадлежность, и третье ⁇ это религия. То есть вот это три основных рычага, через, которых, через которые нас прошивают. Если ты в детстве там стрессовал, там, получил кучу травм и так далее, то, конечно, в жизни тебе будет очень-очень непросто. Вот это первая программа. Там закладываются вот эти вот все эмоциональные части, да, которые потом управляют твоей жизнью. Ну, что, например, ну, части убеждения, да, там, например, тебя били по рукам, когда ты. Тругал деньги, да, там, или говорили помой руки это грязное. Я сейчас почему про деньги, потому что я работаю с финансами. Да? Кому не интересно вылиставе? Или там говорили, например, убеждение деньги это зло. или например, что трудиться надо, что там зарабатывать под кровью. Вот это вот все оно вот как программа в тебя заходит. И ты, так как это говорят твои родственники, любимые, ты видишь, как они это действительно делают потом и кровью, ты это все через себя пропускаешь, загружаешь все это в себя и дальше воспроизводишь в своей жизни. И ты вроде бы думаешь, блин, я же не дурак. но вроде образование высшее есть, а почему, блин, ни хрена не идет мне? А там у какого-то этого идет, у которого даже образования, например, нет. А он при программы в нем другие сидят совершенно ну и так далее, есть родовые всякие вот эти вот эмоциональные части программы, короче, понятно, первый уровень ясен а второе, язык, культура то есть вот мы русские мы там такие-то, такие-то у нас такая-то такая история такие-то, такие, -то, такие -то традиции, мы же ведем себя в мире там так-то, так-то, так-то да, то есть вот, в общем-то бухаем по-черному <с> и весь мир об этом знает <с вот, с медведями и красной икрой и, соответственно, дальше это религия. Да? Опять же, в кого мы там верим, как мы молимся, в какой эгрегор мы посылаем свою энергию. И, собственно, за религию тоже можно и убить друг друга, почему бы и нет. Вот, в общем, вот они вот эти три рычага. Что можно с этим сделать? Если человек биоробот, то его можно перепрограммировать. Как минимум его можно перепрограммировать на первом уровне, на уровне вот этих чувств, эмоций и убеждений. А Что можно сделать? А для тех, кто, например, уже понимает, что ни хрена у него в жизни не получается заработать свои миллиарды, да, например, утекают они из рук, уходят, либо остаются только на бумажке, и что-то происходит, налоговая, например, пришла от жала, или там братва, или там любимая жена, ну или еще что-нибудь, или здоровье посыпалось так, что ты этими деньгами вроде как уже и воспользоваться ты не можешь. Это все программы, это все лечится, это все меняется, это все перепрошивается на подсознательном уровне. Этим как раз я и занимаюсь. Соответственно, если вы хотите изменить эту ситуацию, то есть выйти на новый уровень своего финансового, своей финансовой реализации, своего дохода, новый уровень жизни повысить свою витальность как это делается достаточно просто но в то же время сложно и сложность заключается в том что вам тем кто решил подняться на новый уровень своей жизни поднять вообще свой род, поднять свои доходы получить свое бабло в общем то ну кого не устраивает Жизнь в Хрущевке, ну я шучу сейчас, да, то есть, <смех> кого не устраивает, там, пентхаус на 5 комнат, а он хочет, например, на 25, welcome, я вам в этом помогу, и причем мы, я думаю, справимся достаточно быстро, но здесь один такой нюанс, вы должны а, осознать, что вас нужно перепрошить, а готовьтесь, будет весело, а вас может тошнить, повышаться температура, в общем быть ощущение, что вы где-то в космосе, <с> вы можете выпасть вообще из жизни на несколько дней, а то и недель, но тем не менее перепрошивка состоится, если вы этого действительно хотите. Итак, если все-таки человек биоробот, то его можно перепрошить, и перепрошивка реально и достаточно доступна. Итак, кому интересно повысить уровень витальности, свой уровень витальности, да, то есть свой уровень жизни? Кому интересно расширить свои финансовые горизонты, получить новые возможности, перепрограммировать и перепрошить себя на финансовый успех, на энергетический увеличить свой энергетический потенциал, расширить свою емкость, получить от этого еще много-много кайфа и вообще перейти, переделать свою жизнь на то, тот лад, как вы хотите, если вы давно, например, о чем-то мечтаете, но оно не получается, то welcome! Я приглашаю вас на мою программу «Ясная жизнь», где как раз и происходит эта трансформация. А я всем желаю вам ясной жизни, я всем вам желаю ясного ума, ясного сердца, ясных глаз, ясных улыбок. Пускай ваша жизнь проясняется с каждым днем. Ну, а я всегда рядом. Так что, если что, обращайтесь. С вами была Настя Ясная. Пока-пока.